Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время русского мира». В студии работает Альбика Ильясова. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Уникальная Россия. Малоизвестные факты о великих достижениях нашей страны представили в самом сердце столицы. Черный январь, прощенное воскресенье. В Москве прошла рок-оратория в память о подвиге молодой гвардии. Енот из Херсона получил должность, теперь в его обязанности входит вселять оптимизм на фронте. А теперь подробнее об этих и других новостях. К 80-летию подвига участников подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» в концертном зале «Москва» состоялся специальный показ рок-оратории «Черный январь. Прощенное воскресенье». На постановке, объединившей судьбы людей Донбасса из разных времен, побывала и наша съемочная группа. Подпольная антифашистская организация «Молодая гвардия» была образована школьниками в годы Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 80 лет с момента казни участников «Молодой гвардии». В январе 43 -го года фашисты сбросили тела 71 человека в шахту номер пять в городе Краснодон, расположенном на территории сегодняшней Луганской Народной Республики. Свое отношение к событиям рокового для малогвардейцев января в музыкальном произведении выразил автор и аранжировщик рок-версии Максим Дерский. Состоялся на самом деле уникальный симбиоз э, перекрестка времени. Время молодогвардейцев это молодые ребята, которые были, собрались в одном времени, в одном обстоятельстве и в том идеи борьбы с э, фашизмом. Э, на сегодняшний день э, вся техническая группа нашего проекта это до августа 2022 года действующие военнослужащие армии и милиции. Мы были все мобилизированы с 1 февраля 2022 года и пошли отдавать долг Родины. То есть непосредственно линия пересечения той молодой партии и этой молодой партии, нашей молодой партии, она непосредственно связана. Ранее оригинальную постановку оценили зрители Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной и Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Одна из партий музыкального проекта была исполнена народной артисткой России Ларисой Долиной. Певица подчеркнула, что история рок-оратории правдива и патриотична. Всем зрителям, рок-оратории, старшеклассникам, кадетам, юноармейцам и студентам подарили новое увлекательное издание романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». В 2023 году это произведение должно вернуться в школьную программу. Это представление вызвало очень много разных эмоций. И, наверное, вот мы сейчас прямо начнем читать эту книжку. Мы ее раньше вообще не читали до этого. Я бы сходила, мне кажется, еще раз, если бы мне представилась такая возможность. Актеры, музыка, все было на высоте. Организаторы уверены, что проект «Черный январь. Прощенное воскресенье» это вклад в просветительскую работу с молодежью посредством культуры и искусства. Прежде всего, это произведение основано на исторических фактах. И, конечно, сейчас в условиях специальной военной операции. Если бы у всех было четкое понимание, что э, Луганск – это как раз то место, где наши герои в 43-м году защищали свою землю, не боясь, они школьниками были. В 43-м году это были э, совсем юные ребята, которые только окончили э, школу. Э, если бы у вот вс всех было это понимание, что мы едины в наших героях тоже. Я думаю, вопросов бы многих не было, они бы отпали сами собой. Поэтому именно «Молодая гвардия», именно сейчас на сцене луганские артисты, на сцене артисты из Москвы, и они будут петь о своих героях, потому что это наши герои, и, надеюсь, мы об этом будем помнить всегда и никогда не забудем. В постановке приняли участие артисты из Москвы и Луганска, а также симфонический оркестр из музыкантов Московского театра «Геликон-Опера» во главе с дирижером Артемом Давыдовым. Уникальная биография 97-летней блокадницы, переданной из Республики Куба на вечное хранение в Музей Победы. История Лидии Александровны Самсоновой, которой довелось испытать все тяготы жизни в осажденном городе, пополнила всенародный исторический проект «Лица Победы». Подробности далее. 2019 года Музей Победы собирает истории поколения, победившего нацизм. Это живые истории, которые пока еще помнят в семье и которые позволяют узнать, как наши предки день за днем во время Великой Отечественной войны приближали победу. Сейчас уже более 800 тысяч судеб доступно для ознакомления здесь, в зале «Лица Победы» и на интернет-портале «Лицапобеды.рф». Теперь на большом экране в мультимедийном зале Лица Победы можно ознакомиться и с биографией единственной блокадницы, проживающей в республике Куба. О ее судьбе в музее Победы узнали благодаря посольству Российской Федерации в республике Куба и Русскому дому в Гаване. Здесь представлен отрывок из рассказа Лидии Александровны Самсоновой. В блокадном Ленинграде мы помогали взрослым. Мне тогда было 16 лет, мы рыли окопы, выполняли подручную работу. Отец, два брата умерли в войну. Блокаду я помню очень хорошо. Нам совсем нечего было есть, по утрам искали корешки от капусты. Вот кто утром придет и что-то найдет, тем и питались. Вокруг все умирали. И такие были изможденные. Умирает ребенок. 10 лет. А на вид будто взрослый уже. Воду пили из фонтанки. Приходилось ее кипятить, ведь половина реки в трупах была. Лучше не вспоминать даже. Очень трудно. После победы Лидия Александровна поступила в художественное училище. Выучившись на художника, она работала на заводе и оттуда была отправлена на секретный военный объект, где подписывала макеты оружия. Там познакомилась со своим мужем, который был артиллеристом и проходил обучение. Муж Лидии Александровны родом из небольшого города Кабайгуана, расположенного в провинции Санкт-Испиритус, в самом центре острова Свободы. Поэтому с 1971 года она проживает на Кубе награждена знаком жителя блокадного Ленинграда. Напомним, что «Лица Победы» — это проект, призванный увековечить память обо всем военном поколении и фронтовиков, и тружеников тыла. База данных постоянно пополняется новыми персоналями, истории которых приносят в Музей Победы их родственники и просто неравнодушные люди. Так, за новогодние праздники в проект было передано более 2000 биографий. Татьяна Орлова специально для телеканала «Русский мир». Знаменитый енот из Херсона получил должность. Теперь в его обязанности входит вселять оптимизм на фронте. Полосатый служит и дружит с российскими десантниками. Участвует енот и в доставке гуманитарной помощи. Подробности в следующем сюжете. Родным, енот с позывным Херсон становится буквально с первых секунд знакомства. Он ручной и с удовольствием дает себя погладить. На передовой для бойцов такие моменты редкость и радость. Делал большое дело на самом деле, проделал огромный путь, принес не только пользу, а еще и массу ярких впечатлений, со всеми дрожит. Это очень важно на самом деле. За такую работу Херсону полагается зарплата. Официально трудоустроить енота – Месяц назад пообещал Владимир Сальду. Ну, мы его включим в штат. Вот Ему стало интересно, между прочим. Ну, он же проснулся. Мы но его штат. включим в штат, как штатный сотрудник. Выделили ему материальное пособие и финансовое. Поставить, поставим на довольствие. Владимир Сальдо для иноты не только попечитель, но и один из спасителей. При поддержке главы региона зверька вместе с другими животными эвакуировали из зоны боевых действий. Вызволять обитателей зооуголка в город Херсон три месяца назад отправился Олег Зубков, мужчина, директор парка Львов, Тайган в Крыму. Все говорит о том, что эхо войны совсем здесь близко. Вот поэтому наша задача успеть. Двумя машинами список животных нам прислан губернатор и он известен. Вот это лама, это два волка. Это еноты, это павлины, пазаны, в общем-то ослик. Олег успел эвакуировать животных. Сейчас они находятся в Крыму на территории его парка. Все смогут вернуться обратно, когда область полностью перейдет в состав России и станет безопасно. Поедет ли в родной зооуголок енот Херсон пока неизвестно. Сейчас он стал знаменитостью. Кроме оптимизма, полосаты делятся еще и новостями с фронта. Енот завел свою страничку в социальных сетях и набрал уже более 78 тысяч подписчиков. Равид Гор специально для телеканала ⁇ Русский мир ⁇ В гостином дворе проходит масштабная патриотическая выставка ⁇ Форум ⁇ Уникальная Россия ⁇ В ней принимают участие более тысячи предприятий народных художественных промыслов со всей страны. С экспозициями, ремеслами и художниками познакомилась моя коллега Евгения Фахурдинова. До 5 февраля у москвичей и гостей столицы есть возможность прикоснуться к чудесам со всей страны. На выставку «Уникальная Россия» съехались мастера из 50 регионов. Картины, иконы, наряды, украшения и, конечно же, национальные угощения. Это и многое другое можно найти здесь, окунувшись в культурные особенности большой и многонациональной России. А еще получить в подарок мини-картину от художника Натальи Лукомской. Она – основатель направления и «Искусство открытого сердца». Это творчество, соединяющее психологию, философию и красоту. Вот, через мои картины люди встречаются с самим собой. Мне очень нравится создавать картины в пространстве, когда ходят люди, когда есть движение, когда есть ощущение творчества. Эта картина началась создаваться на мероприятии в галерее «Марс». Сейчас вот мы здесь продолжаем благодаря галерее «Артфьючер Гэллери». В шести залах можно соприкоснуться и с современными шедеврами православного и декоративно-прикладного искусства, а также народных художественных промыслов и ремесел. Особенным вниманием посетителей выставки пользуется стенд под названием «Сделано в СССР». Фарфор, сувениры, деньги, значки, игрушки – все это представляет лишь одну тысячную того, что есть в одноименном музее на станции метро «Электрозаводская». 79 1979 год служил в армии, а в 1979-м наши войска вошли в Афганистан. И э, была очень сложная военная обстановка, и нам э, дозированно давали смотреть Олимпиаду. И, по-видимому, э, вот именно этот дефицит восприятия Олимпиады в то время, э, он щелкнул по прошествии многого времени, и я начал собирать, я сейчас являюсь одним из... Крупных в стране коллекционеров именно предметов символики Олимпиады 80. Помимо выставочной части в зоне атриума проходит активная деловая, социальная и культурная программа. В дискуссии принимают участие политики, деятели искусства и культуры, а также известные блогеры. Не обошлось и без показа мод современных российских модельеров и богатой концертной программы с песнями о России и любви к родине.